У микрофона Михаил Маргулис. Сейчас, дорогие друзья, вы услышите стихи и песни Родиона Михайловича Березова, благословенного труженика на Ниве Божьей. Не так уж много времени прошло, как он покинул землю и ушел в небесные обители. Это было летом. 1988 года и вот сейчас когда мы вспоминаем его трудную но благословенную жизнь разные мысли приходят в душу в разум а вообще-то жизнь христианина не бывает легкой тот кто вернее Тому, кто приходит к Богу по своей вере, а не по традиции, всегда труднее. Ведь такой человек, благодаря своей вере, особо понимает разницу между грехом и добром. Таких людей дьявол особенно не любит, так как вера таких людей сознательна, так как она построена на фундаменте под названием «Библия». Она построена на Слове Божьем. Родион Михайлович Березов пришел к Богу по вере. Он преодолевал себя, завистливых людей, преодолевал трудности и обиды, которые сопровождают всех нас по этой жизни. Помню... Мы хоронили его в чудесном уголке Америки, в Ашварде. Слова наших молитв о нем сливались с грустным шелестом ашвардских сосен. Мы знали, он любил Бога, и Бог отвечал ему бесконечной Божьей любовью. Любовь — это самая великая мысль Христа и христианства, Любовь живет в каждой строчке радиона Березова. Кто сильней? В конце столицы, у моста, Всегда толпа и суета пешком, конем и на след, В печали и на веселе шумя торопятся, бегут От разных звуков гул и гуд. Стоят два нищих у перил, и каждый взгляд в толпу вперил. Здесь каждый день с утра они текут рекой недели, дни, Печаль на лицах глубока, К прохожим тянется рука. Для бедных щедрый дар нечаст, Иной богач гроша не даст. Тот, что направо, не молчит, Одно и то же все дни кричит. Не позабыт бывает тот, Кто от царя награду ждет. Другого речь совсем проста, Ее твердят все дни уста. Нет Божьим милостям конца Клюповаешь на Творца. В карете едет царь к мосту, Охрана скачет за версту, Бездонно голубая высь, Дорогу шире сторонись, И в нищих Страх заговорил, Посторонились от перил. Широк, могуч, речной рубеж, А просьбы, выкрики все теж Услышал царь. О чем кричат, он вопрошает у солдат. И тот, и этот, как сухарь, С сочувствием промолвил царь. Министр владыки доложил, Какою мыслью каждый жил. Царю приятен, нищий тот, кто от него награду ждет. Царям внимание подстать, он хочет нищих испытать. Звучит, как повеление, речь. сегодняш малый хлеб испечь, И бриллиант в пятьсот карат за печь. Чтоб был проситель рад. Вот скоростью сверх всяких мер К мосту летит верхом курьер. Ты от владыки ждешь всего, Так вот, подарок от него. Но нищий страшно огорчен, Другого ждал подарка он, Хлеб, и к тому же очень Мал. Вот что мне царь в насмешку дал. Так много хлеба набралось, хоть рыбам в эту речку брось. Услышав то, скорбит другой. Приятель милый, дорогой, а я сегодня ничего не получил ни от кого, не ел от самой от зари. Коль хочешь, царский хлеб бери. Дай Бог, чтоб ты, поев окреп, И нищий бросил царский хлеб. Сменился счастьем грустный вид, Разломан хлеб, что в нем блестит, Сокровище, как дар Христа, Стоять не надо у моста, Душа, как яркая свеча, А благодарность горяча. Он в город поспешил тогда, Здесь больше не был никогда. Уже день третий под исход, Царь все благодарение ждет, Но нищий не спешит в дворец И мчится вновь к мосту гонец. К царю немедленно, сейчас. Тепло в душе, восторг из глаз, По телу. От волнения жар, как видно, будет щедрым дар. Вот нищий пред царем в дворце, но видит строгость на лице, Дрожит, трясется, не дрожи, что сделал с хлебом, расскажи. И нищий, строгости боясь, поведал правду, не таясь, царь засмеялся и сказал «Другого мне доставить в зал!» Спешат гонцы, но где же тот, Кто милостей от Бога ждет? Продавший дивный бриллиант, Теперь богач, красавец, франт. Переменившись, помнит он, Что Богом, к счастью, вознесен. А тот, кто бросил царской дар, по-прежнему и нищ, и стар. И понял царь в раздумье дней, что Бог земных владык сильней. Бестактность. Людей терзает часто бестактность недуг. При встрече удивление. Вы постарели, друг. Что отвечать на это? Не молодые вы? Стареют в этом мире орлы, слоны и львы? Не виделись мы с вами уже немало лет сменил былую свежесть преклонности портрет на лбу и под глазами прожитых лет печать. Но все же лучше было об этом промолчать. Ведь, вероятно, оба утратили мы прыть. Но стоит ли об этом при встрече говорить, и если мысль такая, как искорка мелькнет, возьмет ее тактичный в душевный переплет. Он скажет, пощадили вас годы и лета, во всех чертах заметна былая красота. И другу будет сладко услышать эту речь. Воспрянет он душою от пяток и до плеч вы добрым комплиментом зажжете веру в нем, Желание жить, трудиться, засветиться огнем. Бестактность — грех. Зачем же грешить таким грехом? С друзьями повстречавшись, не бейте обухом, А лучше приласкайте, прижав к своей груди, И языку скажите, будь нежным, не вреди. Все то, что огорчает, не ставьте на виду. Воспитанность при дружбе, как аромат в саду. Возможно ли, как часто люди говорят, беру свои слова назад, но разве можно то вернуть, чем нанесли мне рану в грудь. Друг, муж, сосед В пылу обид словесной пулей паразит. Пройдет всего минуты две, Стыд в сердце, сумрак в голове, раскаяние, как яд змеи, Беру назад слова свои. Он в сердце мне вонзил кинжал, А после струсил. Задрожал, я извлеку его назад, Но хлещет кровь, как водопад. Возможно ли взять слова назад, Смертельный обезвредить яд? Слова как пули, а твой рот Как скорострельный пулемет. Убив, нельзя сказать прости, Убитых словом, не спасти В те дни, когда повсюду лай Стрелок, словами не стреляй Чтоб меньше было слез и бед Забрось словесный пистолет Беру свои слова назад Так лишь убийцы говорят Нам, Творец опора мы одна семья вновь и даже скоро встретимся друзья в бурю в зной в морозы мы его дождем. Нам не нужно слезы. Проливать дождем. Пусть гушует в юга. Мы, как Божья рация. Нам легко друг друга Всей душой понять Связь с родной страною Каждый потерял Но сейчас со мною Пойте стар и мал Песней скорб земную Легче побороть Нам страну иную Обещал и Господь Вот что на прощанье Хочется сказать, Будем обещание Терпеливо ждать. Кукушки с соловьями Радость детства. Послушайте родные голоса. Они любимой родины наследства. Лишь ими живы русские веса. В минувшее сейчас заглянем все мы. В прекрасное, что было на веку. Как описать звучащие поэмы. Трель соловья. И грустная куку, как много смысла в этом песнопении, Я им живу, Я с ним душой расту. О Господи, прими благодарение за этот дар, за эту красоту. Когда это было? И где это было? Истории нам записать позабыло. Портному, как воздух воздух, иголка и нить. Стихии торговца продать и купить. Торговец был сметливый, шустрый и ловкой. Кто хочет купить себе дом по дешевке? Дом новый, в пять комнат, За домом сарай, а рядом с сараем Березовый рай. Отдам за полтысячи. Стоит он десять. По комнатам можно картины развесить. Одну или две одинокому сдать. На счастье хотел бы я дом свой продать. Приходит купить человек небогатый. Встречает его продавец староватый. Смотри, как прекрасно, как прочно жилье. Коль хочешь, голубчик, все это твое. К чему-то, рабарщина и многословие. Сейчас заключим мы с тобою условия. Заглядывать буду к тебе я как гость. И в доме, на кухне, забью один гвоздь. Гуляй по всем комнатам ты на просторе. Ну кто ж из-за малого гвоздика спорит? Он вправе, пожалуй, набить их везде. Не тронь, что повешу на этом гвозде. А также, мой друг, воздержись от проклятия. Нотариус сделку заверил печатью. Теперь бы жениться, детей наплодить, как просто немудрой душе угодить. Часы пролетают. До полдня немного. Хозяин гвоздя с требухой у порога. Купил на базаре, почти за гроши. Повесь на мой гвоздик, дружок, посуши. Вишь, капает что-то невзрачное на пол. Прости, что ковры в твоем доме закапал. Висит на гвозде требуха три часа. Почуяли мухи, влетела оса. Хозяин покупки не кажет и глаза. Ползет по всем комнатам запах зараза, и ночь наступила, и утро пришло, никто не является, будто на зло, а времени зимнее, жаркое лето, дом дешево куплен, расплата за это. А вот запах проник и на двор, и в сарай, хоть плюнь на богатство и прочь удирай, кончаются медленно пятые сутки. От мух чернота на коровьем желудке, От смрада нельзя не глядеть, не дышать, Что долго тут думать, гадать и решать? Он бросил пять комнат и в бегство пустился, Но вдруг за порог сапогом зацепился, Разбил себе до крови лобную кость, Развеял мечты его кухонной гвоздь. Какое прослушав, мы примем решение. Нельзя с сатаною вступать в соглашение. На кухне он выпросит гвозди к себе, А после не будет покоя тебе. Грехами он душу твою опоганит, Затопчет, сомнет, истерзает, изранит. Мы в мире земном, как на страшной войне, Пусть места не будет в душе сатане. Вспомнить порою Приятно минувшее Жизнь словно книгу листать. Как с дна моря Кольцо утонувшее Чудом каким-то достать. Были когда-то мы добрыми, юными, Жили нарядной мечтой. Души звенели певучими струнами, Мысли свели красотой. В прошлом мы все добра. Ту нас каждый, как света звено. ныне мы листья пока не опавшие, но пожелетели давно. Время всему в этом мире Назначено сроки Грусти, не грусти Пусть будет к Богу стезя обозначена С Ним лишь возможно свести. Будет к Богу стезя обозначена, С Ним лишь возможно свести. Итак, милые друзья, В эти полчаса мы были вместе С Родионом Михайловичем Березовым. Мы приоткрыли вам Мир поэзии, в котором жил он. В этих по обыкновению простых строчках мы видим отражение Христа, отражение его страданий и любви к нам. Мы видим в этих строчках отражение и жизни автора с его грустью и добротой, с его надеждами и верой в спасительный образ Христа. Время не останавливается, оно коротко. Время нашей жизни, время нашей земной жизни, ох, как коротко. Родион Михайлович закончил... Эту жизнь в 92 года. Но и он мне говорил, что жизнь его промелькнула, как одно мгновение. Он мне говорил, что, вот знаете, вроде вот стою, как мальчонка, только в воде Волги, волской воде, смотрю на камешки, на которой стою речные камешки. Вот это помню хорошо, потому жизнь промелькнула, завертелась, и вот уже скоро отправляться в путь. Промелькнула жизнь, как одно мгновение. Библия говорит о времени, о жизни, что оно улетает, как искры это время, как искры над костром. Можно послушать эти стихи Родиона Михайловича, послушать его искренние слова о любви и печали и стать на короткое время счастливым. Но можно эти строчки о Боге, о Христе, о Его любви к нам принять как самое нужное, Самое сокровенное, самое необходимое для нашей жизни. Можно принять эти слова Радиона Михайловича как призыв к нам соединить свою жизнь со Христом. Стать жить в Его свете, в свете Христа, вернуть Ему. вернуть ему любовь хоть часть любви которую он дает нам верить ему во всем как богу знающему наши страдания и любящему нас бесконечно и тогда когда мы с христом величие цель жизни по-новому открывается нам и тогда с Христом жизнь наша может всегда, всегда быть счастливой. Аминь.